привет всем меня зовут марат это компания фундамент спб в этом видео мы расскажем о том как построить сухой цокольный этаж если вы решили построить подземное помещение у себя на участке и у вас высокий уровень грунтовых вод болотистая местность или сезонные подтопления которые э, причиняют э, неудобства мы расскажем о технологиях, которые применяем мы в нашей компании, которые позволяют защитить подземное помещение от проникновения воды внутрь. В нашей практике мы применяем 4 основных технологий, которые позволяют защитить цокольный этаж от проникновения воды внутрь. Первое. Технология, которая, на мой взгляд, является самой важной, которую надо делать при заливке цокольного этажа, если вы хотите защититься, это применение гидрошпонки. Значит, что такое гидрошпонка? Это вот такая резиновая полоса. Мы применяем гидрошпонки с двумя шнурами, саморасширяющимися. Когда на них попадает влага, они расширяются. Значит, гидрошпонка устанавливается, половина гидрошпонки вот по шву устанавливается тело фундаментной плиты здесь она у нас закрыта сейчас от намокания вот, значит она уже замоноличена примерно сантиметра на 4-5 входит в тело бетонной фундамента фундаментной плиты а вот эта конструкция уже будет заливаться совместно с, со стеной тем самым вот здесь когда вода будет проникать, когда будет давление она будет упираться в шпонку и дальше двигаться уже не будет даже если она начнет подниматься вверх, попадет вот как раз вот в эту канавку здесь расширяется шнур и э, протечка воды по этому шву не произойдет на мой взгляд это самое важное э, решение, э, самая важная технология, которую обязательно надо применять когда вы заливаете цокольный этаж, потому что если вы сразу этого не сделаете в перспективе, это, в этом месте это потенциально самое место такое опасное вода будет проникать, придется штробить, закладывать пеникрит ну, много различных э, надо будет телодвижений сделать для того, чтобы шов защитить. Если вы делаете это сразу, вот этот холодный шов вы перекрываете, вы уже э, сильно себя защищаете от того, чтобы водичка проникла вовнутрь. В целом материалы, которые применяются для, для защиты холодного шва, бывают разные, бывают гидрошпонки без шнуров, бывают с одним шнуром, также бывают э, бетонитовые шнуры, которые закладываются в холодный шов прибивается просто сверху на плиту и потом, когда попадает на него вода, он начинает расширяться. Данная э, гидрошпонка имеет название Quastop 120 hvn 4 э, Они бывают тоже разных типов для разных э, видов применений. Где-то она бывает угловая для того, чтобы примыкала там, плита к стене. Где-то бывает э, конструкция, которая просто закрывает деформационный шов, которая в этом месте может растягиваться, но надо защититься от подпора воды Также хочу сказать, почему именно важно применение гидрошпонок Потому что бетон сам по себе это монолит Он в целом водонепроницаем То есть если вода будет давить где-то на стену Если он залит хорошо, без пустот Через него вода навряд ли проникнет Но как раз в зоне холодного шва Это потенциальное место протечки Она хорошо, эффективно эту задачу выполняет Вторым мероприятием по защите цокольного этажа является повышение водонепроницаемости бетона. На данном объекте мы заказывали бетон с маркой W10. На заводе изготовили сразу бетон высокой маркой и сразу его здесь и заливали также можно добавлять различные добавки на некоторых объектах мы применяем добавку пенетрон Admix. она позволяет добиться w20 это положительно влияет потому что когда вода давит на стену если у вас бетон с низким вода с низкой водонепроницаемостью через него через пустоты, через микротрещины вода может проникать. когда заливается бетон высокой водонепроницаемости он получается более такой пластичный минимум каких-то раковин пустот он сам по себе более плотный. Камера может не передать сейчас Но если посмотреть на бетон, он прям блестит То есть никакого молочка, никакого отшелушивания нет Если приглядеться, он как будто покрыт лаком или покрашен чем-то Но э, вот мы здесь ничего не делали Вот как залили, так по нему дальше и проводим работы И по нему видно, что он, ну такой прям очень плотный Это хороший показатель для бетона э, Если вам, вы заказали на заводе бетон, вам привезли его как проверить, какая у него водонепроницаемость по факту? Ну, никак это не проверить. Можно только взять паспорт, посмотреть на него. Если в нем написано W10 или W12, это уже хорошо. Ну, опытный глаз может увидеть саму консистенцию бетона, если она такая жирная, плотная, густая. Видно, что щебня, не, ну, щебня в составе не видно. Видно только камни, облитые цементом. Это хороший показатель. Это значит, что бетон хороший, собственно, и применять такой бетон с высокой маркой по водонепроницаемости э, важно и нужно там, где реально высокий уровень грутовых вод. Также при строительстве цокольных этажей мы рекомендуем устраивать при везде, э, потому что в любом случае риск протечки воз, ну, есть. И для того, чтобы откачивать воду, для того, чтобы высушить цокольный этаж, и м, обследовать э, зоны, где возникает протечка, необходимо иметь зону, куда вода может стекать. А, также, если вдруг произойдет протечка, в приемах всегда можно поставить насос, который автоматически будет воду откачивать, тем самым вы защитите там оборудование которое или мебель, которое находится в цокольном этаже и сможете воду отвести и уже разобраться с проблемой. Если бы приемка у вас нет то пока поднимется вода там на уровень 10-15 сантиметров ну насос не сможет эту воду поднять поэтому приемок ну, просто необходим третьим мероприятием которое является защитой сокольного этажа от проникновения воды является дренаж значит дренаж это система, которая осушает прифундаментную территорию, убирает воду, которая подходит к фундаменту, либо верховодку, либо грунтовую воду, опускает ее ниже э, фундамента и отводит в сторону от пятна. На данном объекте уложен уже дренаж, он уложен ниже основания фундамента. Вот можно увидеть, идет дренажный колодец с этой стороны, дренажный колодец там идет. Он сейчас высокий, потому что здесь планируется еще подъем, фундамента на момент когда мы начинали этот объект здесь вода стояла очень высоко отметка воды была примерно вот на уровне полметра от поверхности у нас поверхность грунта была примерно на этом уровне вот на таком уровне стояла вода если посмотреть то все откосы обвалились потому что ну вода интенсивно сюда наполнялась После того, как сделали дренаж, поставили перекачивающий колодец, мы собрали всю воду и отвели. Сейчас здесь уже более-менее сухо, можно ходить, и нет больше подтапливания отставания. И в перспективе, когда здесь уже отцепится песочком, который будет фильтровать воду, вода уже не будет так высоко подниматься, и не будет ну, создаваться давление на стены, и тем самым проникновение воды будет уже э, маловероятным. В дренажах, устраиваемых в цокольных этажах, он заглубляется очень низко. Вот В данном проекте дренаж уложен примерно на 2 метра ниже грунта на прилегающей территории. Для чего это делается? Для того, чтобы отвести воду ниже основания фундамента, если у вас есть какой-то уклон на участке и возможно устроить сброс самотечный, это хорошо. То есть, если есть уклон, можно собрать воду вокруг фундамента и отвести по склону. Если же вы строитесь на плоском участке, необходимо делать перекачивающую систему, которая будет собирать воду и насосом отводить уже в другое место. На данном объекте у нас установлен перекачивающий колодец, в котором установлен насос с поплавком, который собирает воду, когда она наполняется, и сбрасывается в сторону. Также очень важно при устройстве дренажа, при фундаментного примыкания к стене, к фундаменту, отсыпать песком, который хорошо фильтрует воду, для того, чтобы когда в осенне-весенний период будет большой объем осадков и верховодки чтобы она подходила к фундаменту и вот в этом слое верхнем не упирала стену по песку, который будет здесь отсыпаться падала в дренаж и посредством дренажа уже отводилась от фундамента также к вопросу устройства гидрошпонок для того, чтобы качественно устроить проходки гильз это тоже потенциальное место протечки если у вас просто проходит Сквозь фундамент какая-нибудь труба, вместе примыкания бетона к трубе образуется такой мостик для проникновения воды. Для того, чтобы защитить это пространство, вот мы используем такие гильзы производит компания Патриот Они сразу выполнены с резиновыми прокладками, в которые заливается в перспективе бетоном в стене, и по ним уже, ну, по этой стенке вода потом не проходит. Внутри ставится уплотнительная уплотнительная манжета которая защищает как раз промникновение воды между самой трубой и гизой изнутри. решения проверены хорошие если строите цокольный этаж вот проходки надо делать таким образом. так как на этом участке Нет естественного сброса для эффективного отвода грунтовых вод применяется вот такой перекачивающий колодец значит устройство его достаточно простое это колодец диаметром 500 миллиметров. Труба SN6 гофрирована для того, чтобы не сминалась В него везде устроен сброс всех веток дренажа примыкающих. И внизу сделан специальное заглубление. И в него установлен перекачивающий насос поплавковый обычный, который после наполнения колодца включается и отводит воду. На данный момент он сбрасывается там в канаву за забор. Но в перспективе он сбрасывается будет в местный колодец, из которого организован полив участка также сброс ну, будет потом закопан уже под землей и выполнен сброс туда но пока это временное решение и оно эффективно работает можно посмотреть здесь прифундаментное при пространство достаточно сухое и вода не стоит если его выключить вода здесь быстро наберется и если заглянуть в колодец вода там реально течет постоянно четвертым мероприятием которое защищает цокольный этаж от излишней воды является гидроизоляция, в нашем случае она наплавляемая, то есть наплавляется гидроизоляция на подошву фундамента, в перспективе, когда заливается стена, гидроизоляция наплавляется на стену от перекрытия и до подошвы, и в этом месте она спаивается и получается полноценный гидроизоляционный мешок, в котором уже в воде сложно проникнуть вовнутрь. Также скажу, гидроизоляция в целом может быть э, либо обмазочная, либо которую наносится слоем, ну типа резиновая, либо наплавляемая рулонная. Мы применяем в большей части рулонную гидроизоляцию, потому что это технология, которая позволяет нанести, во-первых, ровное цельное покрытие, во-вторых, качество Нанесение можно проверить, то есть можно проверить качество швов сварки, что оно все герметично спаяно, поэтому мы это применяем. На объектах, где строится подземная часть и есть потенциальная, потенциальная возможность протечек, применяем мы гидроизоляцию технониколь. Такой достаточно плотный материал на полимерной основе, который при помощи газовых горелок сплавляется. И получается герметичная конструкция. В целом, почему я считаю, что гидроизоляция подвального помещения очень важна? Ну, во-первых, потому что э, подвальное или цокольное пространство это территория уже вашего дома. Его можно использовать не только как склад или как гараж, а можно его ну, оснастить и, и жилое пространство сделать. Или зону отдыха, или кинотеатр, или какую-то там спа-зону. И очень важно, чтобы это пространство было комфортное, чтобы было ощущение там, безопасности от того, что что-то там водичка проникнет, все намокнет и там, развалится. Считаю, что на старте при строительстве лучше перестраховаться и вложить больше средств в защиту цокольного этажа, потому что ну, рисков с протечками их очень много и они часто встречаются на нашем опыте также считаю что необходимо применять максимальное максимальное количество мероприятий для защиты цокольного этажа то есть делать и дренаж и защиту холодных швов и наплавляемую гидроизоляцию и применять гидро ну, бетон с высокой водонепроницаемостью, потому что если, допустим, откажет дренаж, в работу включится наплавляемая гидроизоляция. Если вдруг наплавляемую гидроизоляцию кто-то порвет, там, мышь прогрызет или что-то с ней произойдет, будет хорошо работать гидрошпонка, которая защитит самое потенциальное место протечки. Ну, если там прям совсем вода высоко поднимется и подойдет к стене, то бетон с высокой водонепроницаемостью защитит конструкцию и не позволит пройти вовнутрь также в цоколем этаже часто устраивается какое-то оборудование устанавливается котельное или бассейное оборудование или кондиционирование оно всегда очень дорогое и стоимость мероприятий которые проводятся на этапе строительства она она в разы ниже чем стоимость оборудования которое в перспективе может пострадать поэтому рекомендую строить Максимально защищенно, пусть дорого, но зато качественно и надолго. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Если будут вопросы, пишите в комментариях или звоните к нам. Всегда будем рады помочь.